Я рада приветствовать всех, кто хочет получать от жизни удовольствие и ощущать страсть. И главное, интересуется вопросами энергетики. Меня зовут Наталья Качанова. Я являюсь экспертом в области интегративной психологии и уже много лет занимаюсь энергетическими практиками. Сегодня мы проведем тест-диагностику вашей второй чакры. Конечно, соблюдая корректность как в словах, так и в действиях. Вы уже помните о четырех возможных состояниях работы энергоцентра. Активное состояние, уравновешенное, пассивное и чрезмерно активное. Если подзабыли, посмотрите в одном из постов на моем блоге. Сегодня вы узнаете, какими способами можно поддерживать и развивать чувственность, эротичность, увеличить сексуальную силу и получать наслаждение от жизни. А также проделайте со мной специальные упражнения – и получите простые рекомендации на каждый день. Итак, напомню. Вторая чакра ⁇ это сексуальный центр. сватхистана В переводе с санскрита слово сва означает свой, собственный. Слово адхистана ⁇ место пребывания, жительство. Общий перевод ⁇ собственное жилище, обитель я, а также сладчайшее прибежище. Вторая чакра соответствует элементу воды. Символический цвет – оранжевый. Энергетически расположена в области между пупком и лобком. Соответствует первому позвонку поясничного отдела. И хотя под ее ведением находится мочеполовая система, ей соответствуют не половые органы, а сила, стоящая за сексуальным импульсом. Вторая чакра отвечает за эмоционально-чувственный аспект. Самое характерное в этом ⁇ неопределенность эмоций, трудно контролируемые волны, неуправляемые, хаотичные импульсы, которые соответствуют слову искушение. Эта чакра отвечает за сексуальную активность, страсть, творческий потенциал и умение наслаждаться жизнью. Как определить, что вторая чакра активна? Вы ощущаете вкус жизни, и это не просто слова. Все ваши пять органов чувств обострены и чувствительны. Вы не просто заваливаетесь в постель, вы не просто едите. Вы ощущаете качество постельного белья и можете наслаждаться гаммой вкусов. Вы ощущаете, насколько живую пищу вам готовят. Есть ли в ней энергия или это пустые продукты, собранные вместе по определенному рецепту. Вы видите дисгармонию цвета. Я не говорю о каком-то особом пристрастии к стилю, а именно о восприятии гармоничного сочетания в одежде, в интерьере. Вы различаете гармонию звуков. Я не говорю о любви к какому-то направлению в музыке. Главное – это ощущение вибрации, которое заложена в музыке. Ваши движения, ощущение тела и прикосновений к вам и ваших кому-либо. Все это наполняется энергией. Вы начинаете активно присутствовать в переживании жизни и пробуете ее на вкус. И, конечно, вы сексуальны. Ваши эмоции свободно проявляются. И, пожалуйста, учитывайте разницу между эмоциями и чувствами. Чувства — более глубокие проявления нашей души. А эмоции — это поверхностные волны, возрастающие энергии возбуждения. Именно их большинство людей хотят контролировать и даже побаиваются. И как следствие отказываются от сексуальной энергии. Ведь именно она — источник этой волнительной эмоциональной реалии. Когда вторая чакра уравновешена, вы эротичны. То есть испытываете настоящее удовольствие от существования именно в этом теле. И это удовольствие распространяется вокруг вас как легкий свежий аромат. Вы чувствительны и восприимчивы на интонацию, мимику, жесты. Пауза для вас — это время зачатия и вынашивания творческих замыслов. Идеи рождаются у вас легко из внутренней эмоциональной наполненности. Вы способны спокойно воспринимать эмоции других людей, как положительные, так и отрицательные. Они вас не пугают и не вызывают раздражения. А вот в случае пассивной второй чакры громкий смех действительно вызывает гнев. А плач ребенка или взрослого – желание быстро прекратить его. Помните испуганное причитание напряженных мамашек? «Тише, тише, тиш тише Ребенку бы выплакаться в объятиях любящей мудрой мамы, а она его затыкает и увеличивает стресс для малыша. Объяснить это просто. Свои эмоции подавлены и чужие выводят из себя. Если есть проблемы с зачатием и вынашиванием детей, то мы говорим о пассивной второй чакре. Множество раз после женских тренингов, где прорабатывался вопрос сексуальности, участницы присылали мне радостные письма. После множества лет или попыток у нас получилось. Я, наконец, забеременела. Что случилось? Вторая чакра активизировалась. Общее состояние при пассивной второй чакре – нет радости от жизни. Меланхолия. У такого человека нет желаний. Такой человек нечувствителен к цвету, вкусу, прикосновению, запаху. В движениях угловат, а танец для него – испытание. В сексе – консерватор. Куда там позу или место сменить? В худшем варианте констатируем фригидность или импотенцию. Кстати, к творческим идеям это также относится. А вот насчет разговорчивости – это пожалуйста. Пустая болтовня без глубины при пассивной второй чакре – обычное дело. И этот факт часто можно спутать с чрезмерно активной второй чакрой. Как проявляется чрезмерно активная вторая чакра? К примеру, у женщин явный признак – частый плач. Резкая смена эмоциональных состояний, как у женщин, так и у мужчин, тоже характеризует подобное состояние. Человек в этом случае склонен к идеализации и разочарованию. Встретил партнера и восхищается на каждом шагу. А уже через день топчет светлое имя и рассказывает о нем гадость. Причем оснований, как правило, для этого нет. А затем снова все простил и восхваляет безмерно. Вот такие эмоциональные бури внутри. В питании при чрезмерной активности второй чакры – хаос. Никакой разборчивости. То селедочку захотелось, то сразу после – кусочек шоколадки. Потом он чаек потянула, а с ним – бутерброд с колбаской и сыром. Ну, и почему бы не заесть все это гречневой кашей, что обнаружилось в холодильнике? И уже ее точно не грех запить компотом. И главное – нет насыщения, все чего-то хочется, а чего с первого укуса не понять. В сексуальной жизни нечто подобное. Наблюдаем неразборчивость в контактах. При этом ревность – одна из основных черт характера. А следом тянется жадность и страх потерь. Как правило, к реальному обогащению это не приводит ни в любви, ни в имуществе. У человека скапливается множество ненужных контактов и ненужных вещей. А на физиологическом уровне развиваются предпосылки для диабета. А если вы замечаете в себе зависимость от мнения окружающих, что там они обо мне подумают, то эта чрезмерно активная вторая чакра вам не дает покоя. В этом случае расставание даже с неподходящим партнером дается с трудом. Жаль терять свое время и свои силы. Страшно заводить новые контакты. Как восстановить гармоничное состояние второй чакры? Хорошо бы проделать специальные практики. Очищение, наполнение, активизация, трансформация. И всем этим мы будем заниматься на тренинге. Допустим, вы на программу не попадаете, а получать удовольствие от жизни и быть страстными все-таки хочется. Или на тренинг записались? Так что можно уже с сегодняшнего или завтрашнего дня приводить себя в хорошую энергетическую форму. Будем восстанавливать себя в домашних условиях. Первый способ. Проявляйте эмоции. Не накопленные годами, а те, что появляются в конкретный момент. Как проявлять, чтобы не напугать окружающих? Просто сказать о том, что чувствуете. Например, я сосредоточена на каком-то важном деле, а меня отвлекают. Я чувствую возникающее раздражение и тут же об этом сообщаю тем, кто отвлекает. Я начинаю раздражаться. Как ни странно, это мгновенно снижает интенсивность эмоций, а волна раздражения спадает. Или что-то меня восхищает. Я не жду, я тут же проявляю свое восхищение в словах. Это прекрасно, ты великолепно выглядишь, как мастерски ты это сделал. Ты гений. И так далее. В этот момент волна моей эмоции на пике передается другому человеку. И во мне не застревает, и повышает общий градус радостности вокруг. Ведь если восхищение высказать чуть позже, чем была эмоция, то получится только похвала. А если задержать надолго, то всего лишь констатация факта. А вот энергии в этих словах уже не будет. Так что если печет, говорите горячо. А если дует прохладный ветер, то заявляйте, мне холодно. Второй способ. Развивайте органы чувств сознательно. Например, начнем со вкусов. Пробуйте новое и необычное. Хотя бы раз в неделю, в каком-то кафе, ресторане, у кого-то в гостях. В крайнем случае купите в магазине продукт. Например, сыр, колбасу, консервы, овощи или фрукт, которые никогда не ели. И продегустируйте не спеша. Китайцы, например, выделяют 8 основных вкусов. Как им это удается? Как развивать слух? Начните слушать непривычную для вас музыку. А еще лучше, сделайте это под руководством человека, который в этой самой музыке многое понимает. В интернете вы легко найдете программу Казинника с названием «Эффекты». Эффекты Моцарта, Вивайди, Баха и так далее. Лучшего проводника в мир музыки вам не найти. Кроме этого, можете учиться различать голоса птиц. Так и ищите на ютубе «Голоса птиц», «Грач» или «Соловей» или «Ворона» и слушайте. Что делать с восприятием цвета? Найдите цветовую палитру. И распечатайте. И пробуйте соотносить привычно называемые цвета с теми, что называются в палитре странновато. К примеру, северные народы различают до 60 оттенков снег. А японцев с раннего детства учат различать до 24 оттенков черного. Кстати, к зрелому возрасту они различают 200 оттенков того же черного цвета. Вся тайна привычки восприятия. С осязанием можно экспериментировать в магазине ткани и с разными поверхностями. И в этот момент находиться вниманием в прикосновении, а не в своих мыслях о названии материала или предмета. Третий способ. Если вы состоите в парных отношениях, то поэкспериментируйте с местом ваших романтических и любовных встреч. Никто не оспаривает удобство супружеской постели. Но ведь в доме полно мест, где можно присесть, прилечь и совершенно случайно заняться любовью. А если вы достаточно молодой душой, то к ней подтянется и тело. Ну, хоть поцелуйтесь в машине. Долго, романтично, как в былые времена. А если в юности не было машины, то самое время наверстать опущенное. Четвертый способ. Расслабляющий массаж с аромамаслами. Используйте сандал. Жасмин, розовое масло, иланг-иланг или шампак. Конечно, важен специалист и уровень салона. Но если вы с партнером можете сделать друг другу такие импровизированные сеансы, то даже выиграете. Кстати, вы можете принимать и арома ванны в одиночку или вдвоем. Также рекомендую тренинги по телесно-ориентированной терапии. Правда, это уже не домашний формат. Но для разблокировки телесных зажимов это идеальный способ. Пятый способ. Любители украшений могут активировать садхистану огненным опалом и желтым топазом. А уравновесить вторую чакру вам помогут лунный камень и аквамарин. Шестой способ. Конечно, танец. Женщинам рекомендую восточный танец живота для уравновешивания энергии. И для обоих полов – зажигательные латинские танцы. А уж если вам удастся освоить танцевальную импровизацию, вы поразитесь, насколько изменится пластика вашего тела, а следом сами ощущения от контакта с другим человеком. Седьмой. Свободное творчество. Это может быть рисование и живопись, создание украшений, пение, стихосложение, проведение праздников – Убранство дома под важную дату, а лучше без особых дат, просто под настроение. И снова у вас есть выбор. Или применяйте волю в копе с фантазией, или воспользуйтесь специальными энергетическими практиками. Очищение, наполнение, активизация и трансформация все это мы на практике проделаем на программе с каждым центром. А теперь время для упражнения которое впоследствии вы сможете делать сами, хоть каждый день или по необходимости. Вторая чакра — место, где начинается взаимодействие мужской и женской энергии. И прежде, чем предъявлять к партнеру требования, претензии или пожелания, хорошо бы разобраться с внутренней матрицей парных отношений и гармонизировать по возможности. Для этого упражнения лучше сесть с прямой спиной, на что-нибудь опираясь. Ваши руки удобно лежат на подлокотниках кресла или в ваших бедрах по отдельности ладонями вверх. В упражнении сосредотачивайтесь на своих ощущениях. Закройте глаза или расфокусируйте зрение, чтобы вас не отвлекали внешние предметы. Сделайте дыхание глубоким, медленным и связным. Направьте свое внимание в середину правой ладони. Если ваше внимание постоянно, то вы почувствуете некие ощущения в виде разогревания, пульсации, вибрации или покалывания, иногда холодка, ветра или сквозняка. У кого-то они проявятся в цвете, Помните, что ощущения могут быть разные. Разрешите своей фантазии проявить эту энергию в образе мужчины. Просто допустите мысль, что на вашей правой ладони мог бы появиться маленький человек мужского пола. В какой-то одежде, какого-то возраста, в каком-то настроении. Скажите себе, даже если вам сложно визуализировать, сколько ему лет, как он одет, ощутите, как он настроен, а затем переведите свое внимание в середину левой ладони. И пусть оно будет устойчивым, чтобы вы могли уловить некие ощущения. Разрешите им проявлять любое качество. Теплоту или холод, вибрацию или покалывание, пульсацию или свет. Пусть ваше воображение проявит эту энергию в образе женщины. Просто допустите мысль, что на вашей левой ладони мог бы появиться маленький человек женского пола. В какой-то одежде, какого-то возраста, в каком-то настроении. Скажите себе, даже если вам сложно визуализировать, сколько ей лет, как она одета. Ощутите, как она настроена. А теперь сделайте свое внимание объемным. Будьте в ощущениях, которые прямо сейчас присутствуют в ваших ладонях, и правой, и левой. Допустите мысль, что мужчина и женщина на ваших ладонях увидели друг друга. Как происходит их знакомство? Может быть, они давно знают друг друга, и у них уже есть отношения? Если да, то какие? Они дружат, поддерживают, занимаются совместной деятельностью. Или они в ссоре? Или они только что узнали о существовании партнера на другой ладони? Как бы там ни было, ощутите качество взаимодействия энергии. Тянутся ли они друг к другу или отталкиваются? Интересно ли им сблизиться? Что восхищает мужчину на правой ладони в женщине на налево? Есть ли что-то, что ему не нравится в одежде, поведении, мимике, что восхищает женщину на левой ладони в мужчине на правой, в одежде, поведении, мимике? Есть ли что-то, что ей не нравится? Дайте им время, чтобы они высказали друг другу свое восхищение и свои претензии в правильный, эмоциональной форме. Я восхищаюсь тем, как ты. Меня раздражает то, что ты. Я злюсь, когда ты. Я радуюсь, когда ты. Ни в коем случае не дайте им перейти на оскорбление. Важны проявленные эмоции в отношении фактов. Но это не обязывает другого меняться. В этом выражается свобода проявления ваших эмоций. В этом проявляется свобода другого человека. Пусть каждый из них принимает и благодарит другого за смелость и понимание. А затем начните медленно двигать ладони друг к другу. Не торопитесь соединять их, дайте время энергиям сблизиться, установить безопасный контакт. Когда Ваши руки окажутся на расстоянии 10 сантиметров, сделайте несколько упругих сжатий пространства между ладонями, словно массируйте энергетический шар, а затем направьте этот шар в область между пупком и лобком, внутрь вашего тела. И пусть ладони в итоге устроится на нижней части вашего живота. Переведите свое внимание внутрь вашего тела, в область второй чакры между пупком и лобком. Замечайте малейшие изменения в ваших ощущениях. Тепло или холодок, расширение или сжатие вибрацию или пульсацию, или какие-то другие ощущения. Воспользуйтесь силой своего воображения и представьте, что в этой области плещется вода. То ли это скромное пещерное озеро, то ли это тихая заводь, то ли разливается водопадный поток, то ли горячий гейзер согревает вас изнутри. Или еще какой-то образ водоема всплывет у вас пред глаза. И пусть мужчина и женщина окажутся там, где-то на берегу или сразу в воде. Кто-то из них будет ждать, а кто-то окунется сразу. Или оба решат посидеть и посмотреть на воду. Не подгоняйте их. Вы сдержитесь от шаблонов в отношениях. У каждого свое время, всему свое место. Предоставьте энергии свободу, будьте в ощущении. Пусть мужское и женское проделают путь к движению бережно и экологично. Поблагодарите воду за нескончаемый поток энергии, страсти, за эмоциональность и открытое восприятие. Поблагодарите мужскую, поблагодарите женское. Словом, мыслью, образом или посылом. Обязательно поблагодарите себя. Ощутите, как изменилось ваше состояние. Вдохните и выдохните глубоко и медленно три раза. Откройте глаза. Надеюсь, вы почувствовали какой-то эффект от этой практики. Если вы начнете делать это маленькое упражнение для гармонизации парных энергий внутри себя, хотя бы в момент, когда ощущаете, что активность второй чакры снижается или нарушается ее равновешенность, то ваша сексуальная и творческая потенция возрастет. Вы станете чувствительны, эротичны и будете получать удовольствие от всех органов чувств. А отношения с противоположным полом выйдут на новый качественный уровень. О том, как жить в изобилии, иметь деньги и власть, смотрите в следующем видеоуроке. С вами была Наталья Качанов. Желаю вам страсти и удовольствия от каждого прожитого дня.